и тресклунки всякие, три коши, и широконоски, и шелохвосты, гагалями, северные какие-то гуси, блин, летают, садятся. Блин. Но на этом озере я не буду стрелять. Так как далеко, доставать нечего. Я сейчас иду в залив, друзья, там, где у меня скрадок стоит. Вот. С мелких уж много вот и взлетает. Но я как бы не успеваю стрельнуть кусты. Да, я сильно-то не старался прицеливаться так так что вот любзащек у меня килограмм 8 9 весь плюс волына волына пришлось достать не с чехла тащу так короче удобно прямо это. В чехле не удобнее внести вот друзья чаечки летают утки он вообще все уже два выстрела кто-то сделал вот.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 Не знаю, короче. Но вот эта широконоска вообще такая красивенькая, смотрите. Нос такой. Ой, уй-ой-ой-ой. Вот, короче, друзья, смотрите. Вот. Широконоска. Сейчас поставим, короче, камеру. И чтоб у нас было память. Офигенная. Короче, друзья.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 Сам широконоски прилетело, друзья. А я сюда подошел, тут столько шилохвостов было, гагалей, короче, широконоски, крикаши, короче, черки полетели. Вот тут вообще здательно надо было быть, друзья. Ладно, все, давайте удачи до следующих отчетов. Стрелять не буду со ствола внимательно не буду, друзья. Из недостаток у меня черок и крикаш. Из достатков широконоска, черок. И еще один черок. И вот сейчас еще одного черка забил. По факту четвертого черка. Еще такая носка. Итог у меня уже получается 6 уток добытых сегодня. Время у нас. Время 7.54. Начал примерно с 6 охотиться нормально. Так, друзья. Ладно, продолжаем охоту. Ставим лайк и подписываемся на канал. Друзья, скажу вам одно. Лебеди вообще не боятся выстрелов. У меня, видите, рука в крови. Прикошили-то. Ну суть-то в чем? Сейчас маню, маню, короче. Два крикоша прилетели Плюх Сели, короче, дальше, чем тот у меня лежит, короче Ага Ладно, Маню Дальше Хувякс один взлетает Пошел туда, короче Ага Второй туда же и круг дает, короче И надо мной вот так вот вярит, короче, сюда Я его вот так вот сюда Пах, нахуй, блядь, метров 15, наверное И, короче, вот он На берегу Ребятки Хороший крикоша Крикавш нормальный. По факту это у меня уже седьмая утка, а на берегу у меня получается пятая. Так что, друзья, давайте ждем дальнейших отчетов. Болотники я набрался, короче. Сейчас у меня ноги мокрые, все колени, короче, смотри. Заболею, я, походу друзья. А вот мои три черка и черкановка. И вот где лебедь, видите? Вот, вот.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 Только сапоги снял болотники, думал, сейчас горелка стелька подсушить. Носки-то я взял. Стельки подсушить маленечко, чтобы нога маленько теплее было. Пришлось опять одевать после выстрела. Стрелял без сапог. Ладно, все, удачи. Ну okay, что, друзья, по факту добыл девятый утку. В этот раз у нас Гоголь. Видите, у него вот такие прекрасные желтые глаза. У широконоски у нас вот такие глазки.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 И его сюда вынесет. Вот ворона полетела. Их вообще можно без ограничений. Да. Так что, друзья, не знаю, получится нам достать этого крикаша или нет. Черка тут точно не получится. Его ветром оттуда не вынесет. Но он никуда не денется, друзья. Ну, да, в принципе, и этот крикаш здесь никуда не денется. Его тут прибьет как-нибудь. Только вот не надо его достать, чтобы он не испортился. Сейчас посмотрим точно, вон там, или его уже дальше отнесло, нет, там он лежит, стопудово это он Да, вон он лежит, лежит к в том году я тоже примерно здесь же, не, маленько дальше, в другом месте, ага, вон он запутался, зараза, бля Ну вот так вот мой скрадок выглядит издалека. Вот. Короче сюда. Классная посадка вообще вот сюда, вот, вот сюда вот вообще посадка классная. Как раз чуть-чуть дальше с коротка вон к тому кусту, вот куст. И манить начинаю, они ко мне сюда плывут и... Нет. Ну а крикаш у меня вон. Блин, хоть ты плот белый для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 они через меня, короче, через крадок пошли, я короче раз щелкнул, потом я на спину лег, догонку еще два щел, ушли, не было никого, опять манить. маним, маним, короче, хуяк, еще крикавший прилетел, и вот он начинает, короче, с озера, то туда, убить, то туда, улетит. то туда, то туда, туда, наверное раз в 10, короче, так было, и это.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 что потом ближе к вечеру нормально чтобы сидеть и не, не дергаться куличок прилетел и это и вот такой вот сейчас сижу маню короче хобана смотрю на той стороне озера короче черок сидит и это сильнее манить его стал он короче хопс ко мне подлетает прям такой сил метров за 10 за 15 я по нему шлеп есть короче с одного раза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 и спиннингом достал метров наверное, за 10 уже плыва от берега вот так вот в голову я сейчас попал а первый раз я ей короче крылышко сломал вот это вот она у нее завернуто было вот так вот такие друзья дела это у нас по-моему шестой черок в рюкзаке один отдыхает в болоте там у нас короче тучки такие собираются друзья ну, как тучки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 Несчастливое число Надо еще добывать, друзья Все, давайте Ждем следующего включения Ну что, короче, друзья Блин Получилось так Одним выстрелом, короче, двух черков Ну и что, и ветер поднялся И дождь пошел Но это сильнее еще было Их ветром на ту сторону погнало